В виде уня, в есть такая передача, в виде у няня, видео няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем труролятам было веселей. Сегодня я читаю для детей еще одно очень интересное стихотворение. Чем пахнут ремесла? У каждого дела запах особый. Уволочной пахнет тестом и здобой. Мимо столярной идешь в мастерской, С пахнет и свежей доской. Пахнет маляр с и краской. Пахнет стекольщик оконной замаской. Куртка шофера пахнет бензином. Блузка рабочего маслом машинным. Пахнет кондитер орехом мускатным. Доктор в халате лекарством приятным. Рыхлой землею, полем и лугом Пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыбак. Только без денег не пахнет никак. Сколько не ни душится, лодр богатый, Очень неважно. Он пахнет, ребята. До свидания.